Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзорчике будет GameZone Ранее мы делали обзор по данному проекту Получается, что мы имеем сейчас Проект очень хорошо продвинулся в плане по своей дорожной карте Все у нас торгуется на Uniswap, PancakeSwap И, кстати, по цене мы неплохо так взяли В пике у нас цена была доллар. Там не помню точно там, ну вот буквально там пару дней назад цена была 98 центов. А на момент, когда снимал видео, публикации, тогда цена была что-то в районе 46-50 центов. А, блин, сейчас цена, конечно же, плавает много там 75, там 68, там бывают такие моменты, но на этих просадках, опять же, можно будет поднимать немного денег. В общем, я лично сейчас держу, будем холдить, получается, данный токен, потому что в ближайшее время скоро будет опять еще обновление. Я думаю, цена свободно помпанется, может, на 5-10 долларов. Давайте быстренько пройдем. Что мы имеем? У нас есть стейкинг, получается, мы можем стейкать. Здесь также есть проекты в которые тоже можно будет заряжать э, бабки давайте по стейкину, что у нас ну у меня сейчас на этом кошельке да там баланс там 3000 токенов лежит с этим все понятно у нас а, максимально все просто понятно как, как и раньше везде просто берем заводим загоняем и смотрим а, как у нас приумножается в кошельке наши монеты также там предосторожение там типа небольшое идет. И точно так же, по смотря на сколько оставлять в стейкинге, мы будем видеть, сколько мы будем получать профита с наших монет. В общем, даже сейчас суть не в том, что как это все запускается и все работает. Потому что здесь максимально все просто. Зашли и просто получили э, свою, как говорится, прибыль. В общем, залетаем мы сюда, как я вам говорил. Цена у нас была в пике 78 центов, да. Если взять там побольше там график, посмотреть, то в пике у нас даже было, ну, как я говорил, доллар 0,5. Ну, средняя цена вот, у нас примерно в районе а, где-то 80-90 центов. Да, просадки бывают, но ну, что поделать, без этого никак никуда не деться. А, в общем, я думаю, сейчас когда реально зат затулят новые обновы, у нас будет прям вообще очень-очень хорошая цена. Где купить, где торговать, где продавать, то есть вы как бы видите, да. Соответственно, не знаю, я лично использую для себя панкейк, минимальные комиссии, максимально все удобно, максимально все просто. У нас уже здесь имеется в этом, в Твиттере, 84 к человек. Блин, за, за этим проектом очень много людей следят. Блин, постоянно всякие новости, обновления. Ну, сейчас небольшую новость вам открою, скоро будет что-то очень-очень серьезное, очень что-то глобальное. Но полностью пока раскрывать всего я не буду, не буду этого говорить. В общем, ребята, я говорил, что проект работает и будет работать. Можете посмотреть старые видео, с чего все начиналось и к чему сейчас пришло. Соответственно, следим за данным проектом. И это, как бы, говорится, новый гем Просто значит, надо сейчас немножко подождать Перед Новым Годом здесь будет просто Вообще колоссальная бешеная цена На данный токен Поэтому ссылочки все в описании Вы знаете, что делать а как бы На этом у меня все Так что давайте, ребята, всем удачи Всем пока